чувства мужчины. Смотрим. Объятия обнимашки. Мужчина хочет объятий, мужчина обнимает, и также мужчина видит, что вокруг все с добротой, с душой относятся, с объятиями. Также видит, что люди дружные, не просто вот улыбаются, а именно радуются, радуются встречам, радуются временам года, радуются праздником Всем пока.